уверен, что все вы сдадите на отлично. Э, нет, я еще раз проверю. Хорошая у тебя комната, Леночка. А главное, никто не мешает заниматься. И всегда у тебя так тихо. Всегда. Ага. Ну, Антон, и так порода друзья. Брату, что если он не образуется и не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет. Теперь никто не будет мешать. Пожалуйста. Итак, Антон, порогов Грузунов. Одну минуточку. right. Я начал тебя спрашивать, что порода грызуна. Что это? Одной а, минуты. Ну... Вот так тихо. Наши улицы. <смех> Просит не играть на этой улице. Почему? Вы нам мешаете. Мы готовимся к зачету. А -а -а -а. Готовится к зачету. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, большое спасибо. Ага. Так. Идите на цыпочках. Как на цыпочках? Да? ты поем ты Она речь приготовилась. Не не не Борис Борисович, вы нам все время помогали заниматься. Мы, Борис Борисович, вам, Борис Борисович, нашему другу хотим преподнести. Подарок щас. Чихмуты. Ну где же? Где подарок? Тих. Подарок щас. Ну. О, Леночка. Ты че? Мы хотим преподнести абсолютно новенькую. Очень хорошенькую. Вот эту панамку. Ну, тебе не стыдно в такую торжественную минуту? Ты спишь. Может, мы еще хотели торжественно руку пожать. Но ты, мало того, что ты спишь, ты еще храпишь. Сюда попала. А вы кто такой? Я, заведующий. Не Канур Иванович, а мы к вам. Да. Очень рад, очень рад. Очень рад, <свист> очень <свист> рад, очень, <свист> рад, очень, <свист> рад, очень <свист> рад. Этого нам Где? В птицам. Но это не важно. Неважно, они виноград клюют, а вы говорите, неважно. Клюют. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. самый Здравствуйте. Самый лучший виноград золотую лозу пожирают. Никонор Иванович, а что, если ягоды горчицы помарят? Никонор Иванович, а что, если ягоды посыпать табаком чтобы птицы чихали, а? Чихали? Нет. Ох, это, Леночка, что ты? Да как по бегает вокруг птиц, а есть не идет. Вот шальная девчонка. Морис Борисович. Слышите, шаги. Вот и Леночка идет. Вот Сань, я ее сейчас. Ну вот, приехали мальчики. Приехали девочки, веселые, полы, здоровые, умные, и сразу стало веселее. Это наш повар, дядя Петя. я я, -я. Ребят, ребят, вы оставайтесь на дом. Я славы научу, меня научу, а вас по горам лазить научу. Ну, а вот это... Вот это вам мой привет. Борис Борисович! Борис Борисович! Я птиц изучила. Смотрите на меня. Это еще что такое за да? А вот делаешь так, птица вздрагивается и улетает. О, как мы их прогоним. А это хорошо. Не худо я когда каждого куста руками махать. Я приехал ее отдыхать и жуков ловить. А чучела на что? Мы построим а. чучела, а не лучела будет испугать. А? И я вам помогу. Очень, Очень хорошо. хорошо. Очень хорошо. хорошо. Первое чучело мы сделаем такое. Сейчас. А. Ой. Ой. Ой а oh. oh. oh. Будьте здоровы! <связывая> Будьте здоровы! <связывая> Скажите, пожалуйста, что это такое? Смерть вредителям. <связывая> Ни спасибо вам, пожалуйста. спасибо ребятам. Пожалуйста. Маленького вора они <связывая> прогнали. <просила> Будьте спасибо будьте здоровы виноград опыливает да теперь вы поймаете большого вора коржина больше орла больше Кого больше? Человека. А... Виноград наш. Наша гордость. Самый скороспелый в мире. Пропадает. Корзинами ворует кто-то. Прошу вас. Ребятам не говорите ни слова. Я их звал отдыхать. Узнают, начнут сторожить. Ну и пропал их он. Да, если Леночку знает. А это... Но я вам помогу. Нет, нет, нет, я, я один буду сторожить без ребят. будьте... Апчхи! Апчхи! Апчхи! Борис Борисович, вам Никанор Иванович новости рассказывал? рассказывал. Ах, да. Он говорил, что ему нравится чечела. Хорошие, говорит, чечела. А больше ничего. А больше ничего? Больше ничего. А значит, ничего? Не сказал. А еще другом считается. Ну и не надо. Подумаешь, без друзей обойдемся. Thank you. нас ловить воров. Что, что? А мы что, законнить и кто? Предлагаю поймать вора немедленно. Сразу посадить в сундук и отправить в милицию. М? Борис Борисовичу, ничего не говорить. Пусть тогда ожалеет, что нам ничего не сказал. Принц, Принц Единогорский, дядя Петя, ты с нами? Будем вместе ловить воры? А, обязательно! Вместе с вами буду воры ловить. Ночи да! Значит, я засунул Но веники свой кнут Чабары, чабары Чандочи, дыряка, коль Бедярка на боровья, коня на Ребята, наш совхозный кучер Степан Генаки. Он странный, как с людьми разговаривает, слов нету, стесняется, скрывает чего -то. А с лошадьми разговаривает, о чем никто не знает. Одно слово, цыган. Я против него ничего худого сказать не могу. Но все-таки будем за ним присматривать. Поняли? Да. Есть. А? Борис Борисович, а вы что ищете, а? Что я ищу? Да. Что я ищу? Панамку. А. Да-да, -а. панамку. А, -а. А, -а. а ты что здесь делаешь? Я? Да. Вам помогает. А? -а. Послушай, а дети спят? Дети? Да. Нет, то есть спят-спят? Спят. Конечно, спят. ничего не понимать. Ну что вы руками разводите. В городе вы все понимали, а дети понимать перешали. Ну но, но все равно как птицы здесь не. Иди спать. Борис Борисович, а может я спать? Спокойся. Спокойся. Я хочу. Потом, Борис, потом, Борис. потом поговорим. А еще друг. Борис Борисович, а он мне такого жука хорошего подарил. Кто обидел? Ой! мама! Ой! На нас смотрит. Ой, скорее! Скорее! Скорее! Скорее! Я Скорее! Скорее! Скорее! Скорее! Скорее! Скорее! сказал, как дядя Петя, дядя Петя ныряет, а куча только по дну ходит. А разве по дну ходить легче, чем нырять? Конечно легче. Набился по и, и иди себе на здоровье. Только надо уметь дыхание задерживать. Дыхание задерживать. Ты бы еще надел водолазный костюм с кислородным прибором, сел на мотоциклы и поехал бы по морскому дну из Батума Виалту. И поеду. Да, поедешь. Я на твой характер, Маша. Разве я тебя бью? Я тебя угощаю? Вернулся. Просох. Не просох, а переоделся. А я говорю, просох. А я говорю, переоделся. На нем та же самая кофточка. Кофточка? Тужурка. А, виноград воруй, ты ложечку. Вот бы его сейчас поймать. Теперь он в воду не уйдет. Давайте заговорим, может проговориться? Пойду и скашусь. А что скажешь-то, а? Что скажете? А куда вы на лодке виноград водите? И зачем вы лошадь ворованным виноградом кормите? Если покрасни, значит, еще против него доказательства. А Пойду. Разборуешь? Я. Нами? Ну что, покраснел? <tie> да, разве разберешь? У него лица-то нет? Одна борода. Ну, mm, тоже. <tie> <tie> что тоже? <tie> Ничего. Слышала? <tie> Не потерплю. <tie> Выслежу я его. Пойдем, Маша. Пойдем, Маша. Не потерплю. Степа. Степа, да, да куда же ты, Степа? Что? На почту поедем. Напрягать. Да. Запрягай. Раз. Два. когда Знаем, кто их спрятал. Кто? Вот. Будем сторожить ночью и днем. Ай, да ну кто днем боролся? Ребята, ребята. ребят, ребят, ребят, а ведь то нашего цыгана. Жалко мне. Ну, вы ребят, молодцы. За вашу работу мы вместе... Купаться пойдем? Нет. В лодки пойдем? Нет. В лес пойдем. Ух, там, ребята, самые чаще чудеса. Мед смелины, фазаны, черные лебеди. Такое увидим, что никогда не видели. Такое услышим, что никогда не слышали. Это мой цветок. Тише ты. тебе Петю разбудишь.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 Перепутала. Вот. Да не могла я перепутать. Да, пойди, да где же, когда его там нет? Нужно лучше сторожить. Опять двенадцать кустов обобрали. Ну так вот что. -то. Что такое? Что случилось? Беда. Беда случилась. Горьки наши дорогие заблудились. Пропали. Ребятки. Ой, я с ними в лес пошел гулять. Лед под пустом дремут, просыпаюсь, нету. Везде искал, бегал, кричал, нету. Да я без него ушел. Он на почту уехал. Ой, не могу Ой, не могу Идите в лес В самую чащу До красного камня Пошли сюда Эй, <laughs> ха Маша, неладно, что-то в совхозе. Тихо, Боря. А? Вон бегает кто-то. Поглядим. Поглядим. Смотрите, кто это? На, посидите здесь, а я пойду поближе. Теперь можно и отдохнуть. В никого нет. А то давно за мной кто-нибудь увязался. Хорошо. Ну, huh? что случилось? порабатываю! До чего дошел, ты подумай, Машенька. Бороду нацепил, леса хитрая. Ребят, в лес зовет, и все ни к чему. Ай, да мы! его за бороду не дергал. Все равно надо мириться. Вот постою немножко и пойду. Но тоже уже постояла немножко. Нет, еще постою немножко, тогда будет немножко. Ой. Я и Борис Борис еще обидела. Пойду и скажу им. Мы в попыхах ошиблись. И что же тут такого? Мы ведь не баловались, а берегли совхозный виноград. Искренне умоляем, простите нас, дядя Степан, дядя Степан и Борис Борисович тоже. Что? Не хорошо? Нет, очень хорошо. Ой. Ой. Постой, постой. Угу. Одну минутчик. Скажи мне, пожалуйста. Будешь ли ты когда-нибудь... Не буду, не буду, никогда не буду. Ну, подожди. Да нет. Я тебя спрашиваю. Будешь ли ты когда-нибудь по-настоящему разбираться в людях? А? <свяк> буду. Будешь? Да.